Сам знак, он завернутый не только как лист, он еще вовнутрь завернутый, как консервная банка. Это является двойная ну, называется двойная бортовка. Ровно вот такую технологию изготовления знаков Патент имеет только компания «Бриз» в городе Краснодор знак, Ну, грубо, компания. Казалось бы, маленькая деталь, которая, однако, может решить судьбу многомиллионного госконтракта. Для изготовления дорожных знаков и светофоров, установки специальных камер, для регулирования транспортных потоков, нанесения дорожной разметки, мэрия проводит торги по выбору подрядчиков. Однако общественник Егор Фролов уверен, документы для торгов составляют таким образом, чтобы выиграть могли только определенные участники. Основная технология, которую прописывают в документации, это вот этот бортик у светофорного объекта, который должен быть выполнен вот из такого именно из такого вида алюминия, именно который производится только в компании Брис. Ну, группы компаний Брис и Техникс. Фроф уверен, документы для торгов составляются намеренно в интересах группы компании Брис, а делают это чиновники мэрии. Чиновники от мэрии это бывшие руководители группы компании Брис. Когда они уходят обратно со своих чиновничьих мест там, под, под уголовным преследованием, либо еще как-то, они обратно возвращаются в группу компании «Бриз». То есть они свое отработали, как пешки на своих местах чиновничьих, и вернулись обратно. Их использовали, не знаю как тоже пешек. Они, там, рискуя уголовной ответственностью ради группы людей, ну, семейства Кукарцевых, что-то сделали, получили, возможно, за это деньги и вернулись обратно. Схема, которую общественник склонен считать коррупционной, выглядит так. Группа компаний «Бриз», разработчик комплексных решений об устройстве дорог, хочет выиграть госконтракт. В этом владельцам «Бриза» и ряда других связанных с ним предприятий Андрею Кукарцеву и его семье помогут выиграть госконтракт. Евгений Петрюк, Евгений Жвакин. В 2019 году первый, будучи руководителем управления дорог, инфраструктуры и благоустройства, выступал заказчиком работ и прописывал условия контрактов. Второй, на посту главы департамента горхозяйства, условия принимал и выделял деньги. Так были заключены контракты на общую сумму в 700 миллионов рублей. Примечательным Фролову кажется тот факт, что оба, и Петрюк, и Жвакин, в разные годы работали на предприятиях, которыми владеют кукарцев и члены его семьи. Слово Петрюк сразу после увольнения из УДИБа в 2020 году стал директором ООО «Брисцентр». В группе компании «Брис» отмечают, что ничего удивительного в этом нет и заявляют, что работают в правовом поле. Здесь мы можем сказать о том, что дорожная отрасль – это отрасль достаточно профессиональная. И наша группа компании «Брис» – это предприятие достаточно большое и очень серьезное. И у нас работают люди, которые являются профессионалами, которые являются высококвалифицированными дорожниками и когда появляются какие-то вакансии они, ну, безусловно, могут уйти в государственные структуры. Мы можем сказать о том, что в общем это э, ну, нормальная ситуация, когда профессионалы, э, ну вот, они занимают высокие посты. В мэрии из позиции Бриза солидарны даже риторику используют схожую. Там говорят, отношения бизнесменов и чиновников за пределы законных норм не выходят. Однако подтверждают, что уже получили представление прокуратуры о нарушениях, допущенных при заключении госконтрактов. Конкретики, о каких именно нарушениях идет речь, не озвучивают. Представления будут рассматривать в администрации с участием сотрудников прокуратуры. По всей видимости, за закрытыми дверями. Светлана Черношевич, Сергей Кашин, Новости ТВК.